Закончил на том же месте ну почти на том же месте где и закончил чуть-чуть пошел вперед надо положить этот Потом... побольше ёб твою мать сколько их там в 4 5 6 и 5 где Падла. хорош Аномалия на моей стороне манать сколько у меня птичек по аномалиям ходить ⁇ ёбка не было вообще пклая ⁇ не пклая ⁇ пклая ⁇ по-моему, не кончают. Ага. Все. Все. Опа. Мы тебя обучим, шоу-то Где-то. Ага, где-то вот это. если на этих сложных проблем Будет потом проходить дальше по повырну, залутаю добегу дальше Эй, кто нибудь на, на, держи, не ори <связь> нет забираю беру что последнее не можем защитить все тихо держитесь их ну. не надежнее будет сохраниться ценить вот, а. это нашли пожары а вот опять что-то не так ходит то он, прям, что там? не так прям захренено что-то не так Тихо, тихо. Браток, помоги отбиться от уродов! Помоги! Не как я его? Не от меня! Скопычил одного! Вот такой. Рви! Попади по мне, даже без луков будет. хорош <звучит> Молодцы, мужики. Мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтай. я видел как вы втыкали. Майя. Майя. Что мне ты не Ё, твою мать. Что такое? Куда их только тут? Эээ, финанси. -э Маххали-то Блин, вообще бог, не бог, не свернили, Мы кому портфель, Спасибо, что помог. Кто жар? Вообще. Я еще и в Талке. Выручайте! Кто-нибудь! Эй! Кто-нибудь! Где? Uh -huh. yeah. um... <laughs> оружие опусти мужик у него оружие спрячь давай ка так спрячь оружие мужик ты оружие это спрячь слон да не размахивай ты ты ты Я не снимаю мотороги, прожимаю. Прожимаю, когда не снимаю. Вылез, Hello. Oh. Я не Вырезать придется. Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются да, перебить да, да. группу крота! Нам нужна помощь! Да, да. Черт, это военный десант! Там да, же наши! Пойдем. Yeah, man. У Ну все он готов! Бояки зажали меня во дворе! Зарушайте, братцы! Сейчас подбегу! Дай ему Меня не заживал! Сам подходит! Сейчас не ори, подожди, Калаш, беру. У тебя терпения нет. Сейчас, подожди сейчас все. Теперь Бой! поиграем. Все. Соглашайся, не ори. Нашего убили! Одна. Да где? Меня поезжат скоро! Я то сейчас сам порешу. То иди. Мне удачно. С ним колечка, правда, надеюсь. И... Не, мой лучше. Патронов пока хватит. Но все равно пока с гадюкой не буду потому что... Жалко. Ты. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Mm -hmm. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги побыстрее. Побежали, я тебя выведу. А еще неудачник. Я к тебе подойду. но все-таки я решил пойти за да? ним. Не спер, Бардер, Ястреб, Пога чисто, бегай вперед. Тормози. Назад иди. Давай. Тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Ну, как Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Спасибо тебе за твою помощь, сталкер. Не приди ты, я был бы уже покойником. Я ищу информацию о стрелке. Серый говорил, что ты что-то знаешь. Серый, хорошо, слушай. Говорят, что Стрелок промышлял в этих местах. К тому же, где-то в местных подвалах находится тайник Стрелка. Говорил даже, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, только ничего не нашли. Я тебе скину информацию, может, тебе повезёт. все информации, и которые у нас есть. Как показывать эти подвалы. Тут один из многих входов. Через год попадёшь в, Синьи, в трюк -трюк подвал. Ну, а там там смотри карты у меня нет они очень длинные с множеством комнат довольно-таки найти там до первых струкать постигалка выпадет спасибо за информацию до встречи ну и вперед Так надо. Четвертый, Хради, не не доходи. У меня столько винтов, что меня можно бессмертно посчитать. <связывается> С какой награды? Что Я вышел здесь. Сейчас я не смогу. А... Сейчас... птички. Да, Так, все, да? не Нет, нет. Я что-то вспомнил Я не потерял я Там есть Хороший артифакты надо бывает. Сохранимся. Да. должен быть. Нет. Давай, беги. Девайся. Ой! Девай, девай, Девайся! Девайся! Ё... Девайся! Девайся! еще как ты хрен поймешь прикрой меня прикрой. могу платок дать прикрыть так. твои ноги кверху подниму, повес. Никуда ты денешься! Да ё-моё, я так Я вон даже к вам навстречу Деревый. Братишка. У меня даже ее сил нет. Новая новость. Клык погиб. Тебя не застал. Зря ты один цитр. пошел. Блять. в следующий раз продолжу.